Привет. Как тебя зовут? Да. Всем привет. Вас приветствует Фиора. Да, вот так зовут эту девочку. Она, правда, еще маленькая. Вот, ей всего три месяца. Но она переехала уже на второй этаж. Видимо, у нее появился шанс выжить. Вот. А эта девочка уже взрослая. Видите, какие вы метите? Скрывается от своих детей, чтобы их не кормить. Да, Берта? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да. ай -яй, яй Ай, Берта, ну что такое? Ну, ну что такое? Да? Хочется поздороваться со всеми. Ну, поздороваться. Здравствуйте всем, да? Привет, привет! Я тоже ласку люблю, да? Да, мы с тобой сделаем. селфи. давай. Иди сюда. Вот, селфи сделаем, да? Привет, вот так. Да, ты моя лапа, да, ты моя хорошая девочка, да? Хорошая, да. Перта хорошая. Всем привет, ребята! Вы снова на канале Макров. С вами снова Макляк. Приветствую с Карелии. Привет, Карелия life Виктор Плиз, добрый вечер. Здравствуйте, ребята. Рад вас видеть. Вот. Я готовлюсь к зиме, видите? Вот постригся. У нас зима теплая, да? Вот, несмотря на это, я сегодня уже Евгений Иванов. Добрый вечер, Евгений Тай. Привет, с кургана за Уралье. Привет, земляк. Добрый вечер, Евгений. С Урала. Алекс Басов. Алекс Басов, привет! Ребята, познакомьтесь, у нас здесь новый товарищ э, Александр Басов, да? Э, Но ну, мы все поближе познакомимся, я думаю, а может быть, даже сегодня, если он успеет к нам на конференцию. Вот. Э, вроде как что-то многообещающее там такое есть. Э, посмотрим. Я надеюсь, что наше новое знакомство э, нашему всему сообществу окажется э, полезным, да? Э, что там в частности забоя кроликов их реализации? Очень интересная тема и злободневная для всех нас и в принципе во всех регионах без исключения. Э, добрый вечер, привет Изербек, Григорий Зизика, здравствуйте, очень рад видеть здесь Белоруссию родную приветствую вас, чья я искал. смотрю, вы лайку держите чьих кровей собачка? Уральская, с Урала кровей собачка, Вагульская, с северо Свердловской области это, ну как, как по нынешнему вы сказали, да, значит, западносибирская лайка, Вагульский тип но это все вы там, но это Туземка, это Туземка, Вагульская, северо севера Свердловской области, не Мансийская вот у меня они живут пара. Я всю жизнь с лайками, ребята, я всю жизнь с лайками, я всю жизнь в тайге, вот на севере, опять же, Свердловской области, поэтому я без них не могу. И со мной сюда приехал Кабель заслуженный, и он здесь со мной жил, сколько ему бог жизни отмерил Здесь же он у меня помер и похоронен здесь, вот на нашем таком не семейном хозяйственном кладбище, да. И, но ну, я успел. Я привез, значит, оттуда, с Урала, значит, щенков. Он их тут немножко воспитал, научил бороться с шакалами. И сам погиб. А сейчас у меня вот они остались. И вот здесь третий помет они у меня здесь уже принесли. Вот опять два щенка у меня есть. Сегодня пока держу их. Классные щеночки, мальчик с девочкой. Такая же пара. Съездил я в охот общества вот, там объявление дал, охотникам кому-то, может быть, пригодится. Вот. Э, то есть, ну, здесь, дело в том, что здесь собаки ищут э, все больше по мелочам, там, птичку, зайчика, они, я не знаю, зачем они здесь ищут лаяк, потому что они здесь, в основном, э, как, ну, э, занимаются загонной такой охотой, гончики да, а сейчас с гонщиками охоту запретили, они ищут лаяк, но, опять же, лаяк таких, которые гонят. Я говорю, ребята, вы о чем Лайка, она не должна вслед зверю лаять. Это преступление для нее. Для нее это смерть. Лайка, она должна найти зверя молча, догнать его молча, остановить его молча. И когда он остановится, да, держать его на месте и голосом хозяина подзывать, показывать, где они находятся, чтобы хозяин пришел его и стрельнул. Вот. А гнать его в жопу, это не лайка но они здесь мало чего этого понимают вот и тем более охотятся за мелочевкой а наши вагулки вот эти а это зверовая собака то есть мы опять же я привык мы у себя там на урале мы наказывали собаку за зайца за белочку за куничку тем более уж за рябчика или за глухаря то есть ее дело медведь лось ну на худой конец кабан вот Такие вот у меня собаки, да, лайки. Так, кто у нас там еще? Э -э Тюмень приветствует. У нас снег. Виктория, князь, ну как? и Для тюмени это не исключение, это нормально, это хорошо. Э снег должен быть. Добрый вечер, привет, ЗРБ. Приветствую вас. А вот лайк удержите, чьих кровей, объяснил уже Андрей Филиппов. Привет, сибири Сергей Белоуса. Здравствуйте, Сергей. Евгений Виталий, чем сегодня речь будет? А сейчас сориентируемся, видимо, поговорим немножко об зимнем поении. Евгений Катыхин, добрый вечер, Евгений Виталий. Greenpeace 83. Ох, давненько тебя не видел. Greenpeace 83, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, Севен. Дречи Батара. Здравствуйте, ребята. Ну вот, мы уже целых семь с половиной минут в эфире, 20 человек у нас присутствует, это хорошо, и всего лишь 11 лайков, это отвратительно, хоть снова прекращай традицию, да? Так, быстренько еще 9 лайков накидали, и мы начинаем работать. Константин Чех, всем привет, центр Сивира Генетель, здравствуйте, здравствуйте, Константин. А, рад вас видеть Тоже давненько вы у нас тут не появлялись Ставим лайки, хозяину лайки Да, Евгений Омлинский правильно говорит <соспорядок> Вот Она, видите, она у меня очень любит Видите, вот так вот Вот, вот ей очень нравится Вот так вот под фермой <соспорядок> Лежать, <соспорядок> и да И наслаждаться, вот Да, Берта, Берта Ай, ты красавица моя Ну, она приходит в себя еще после щенков вот, 8 штук у нее, по-моему, было в этом, э, чуть не сказала, кроли. <свят> вот. Ну вот осталось я богу, 2 Тех всех уже пристроили, но два самых крутых по всем моим вот чуйкам, охотничьим, да. Вот они самые крутые. Остались два. Э, тут у меня уже Сурала, <свят> говорит, ребят ты мне их сюда пришлешь, я говорю, ребята, приезжайте, забирайте, я говорю, как я вам буду организовать, я, я, когда мне нужно было, я организовывал э, вот их доставку сюда, ко мне, с севера Свердловской области, э, конечно, мне это обошлось копеечку, и определенное количество нервов, вот, но они у меня приехали без меня, самостоятельно, принимаете, на бла-бла-карах, они поменяли 7 или 8 машин, они поменяли за всю дорогу, вот, но они приехали через Екатеринбург, через москву и приехали сюда ко мне самая длительная стоянка у них была в москве они там задержались до дня на 4 на 5 наверное пока там машина снова нашлась оказия ехать сюда но они приехали а вот поэтому кому надо ребята думайте о доставке вы же знаете да то есть я не занимаюсь доставкой животных дорог кроликов которые вот здесь есть да то кому надо вы приезжайте забирайте или Скажите, кому отдать, я отдам. Но доставкой к себе, да? Это когда... Вот мне это надо. Я, конечно, этим делом озабочусь Ну, еще один лайк. И мы начинаем работать. Кто не поставил лайк? Из-за кого мы здесь задерживаемся так долго? 10 минут уже говорим, непонятно о чем. Доставка ⁇ это, конечно, сложный вопрос. Алекс Басов, да, да. Зачем мне это надо брать на себя эти хлопоты? Тем более, что, как правило, хлопоты это, они и вас, вам всем тоже говорю, ребята, вы задумайтесь, прежде чем начинать хлопотать, о том, чтобы ваш кролик кому-то приехал. Дело это неблагодарное. Благодарности за это вы точно не дождетесь. То есть, понимаете, халяву люди любят, и на эту халяву они плохо реагируют. Это подавляющее большинство, которое, а, я хочу, давай пришли, а потом началось, там, мне такой приехал, мне туда да зачем мне это надо? То есть серьезные люди, кто действительно понимает, чего хочет, кто действительно осознанно понимает, что ему нужен именно ваш кролик, он найдет способ, каким образом его взять и доставить к себе. Вот. А все остальные меня вообще не интересуют. Я вообще не занимаюсь временным кролиководства вы же знаете да и я занимаюсь выращиванием мяса вот по мясу да вот сегодня как раз у меня есть что сообщить вам ребята приятное значит приятная новость вот буквально сегодня весь день у меня со вчерашнего дня с вечера началось и сегодня у меня звонят урал екатеринбург благодарят меня за кролика за вернее за крольчатину вернее за копченого кролика который к ним приехал от меня алексей кубрак лёша привет дорогой спасибо тебе вот алексей кубрак берите пример с алексея да вот у него поэтому все и получается в кролиководстве и будет еще получать э, вот э, всегда потому что он всегда, когда приходит Маклику на канал, он всегда отмечается вот таким зеленым сообщением. Спасибо, Алексей! Тебе удачи, кролиководстве, здоровья твоим кроликам, удачных окролов. А, значит, а я продолжу. Кстати, Леша, вот тура послушай. То есть, две недели если вы помните, да, тогда я там про воду говорил, там что случилось. То есть у меня получилось так, что срочно появилась оказия, автомобиль, значит должен был идти еще в позату пятницу значит на урал и а у меня же на урале ну извините там и друзья и дети огромное количество да, дата живет и восп не воспользоваться возможностью какой-то чтобы отправить туда гостиниц от меня ну грех да я конечно за там место и этим делом срочно занялся а что я могу отправить вот, <свят> вот, пенсионер советский. Ну, конечно, кролика, да. Естественно, крольчатину могу отправить. Ну, еще напитки у меня всякие такие вот э, вкусняшки есть. Э, произвожу, да, для себя любимого и для очень близких людей. Ну и, конечно же, я это дело застолбил, но и закоптил кроликов. Но машина не пошла. пошла на следующей неделе. Вот, э, во вторник. И так получилось, что вот эти копченые. Я боялся вообще их отправлять. Думаю, мой, вдруг испортятся. от миниферма Андроник. Добрый вечер, Евгений Витальевич. Здравствуй, Андроник. Вот миниферм а Андроник решил Алексею Кубраку нос утереть. А я в два раза больше уважаю, Евгения Витальевича. Спас, спасибо, Андроник. Спасибо, ребята. Спасибо. То есть э, понимаете, всем, кто вот сейчас смотрит, да, и думает, это а что же, у ребят, наверное, деньги девать некуда. Да нет! Они такие же, как вы, просто они уже некоторое время со мной, э, работают по моей технологии, э, вот, они активно участвуют, мы с ними в зуме постоянно встречаемся, они э, развивают свое кролиководство э, довольно успешно, да, и просто, просто вот таким образом отмечают свою благодарность и признательность мне. Конечно, меня это не может не радовать, конечно же, меня это радует. И вот сегодня мы снова встретимся. Я уверен, что они Алексей у нас правда в последнее время редко стал нас посещать в зумах. Потом я прекрасно понимаю и даже на стримах. То есть у него идет грандиозная стройка. Он строит там очень серьезную ферму кролиководческую. Он уже перешагнул вот этот наш рубеж вот такой вот да любительский. То есть заказов видимо порядок он переходит дальше. Вот Максим Никифоров. Здравствуйте, Максим! Здравствуйте, дорогой! Вот, вот знакомые все лица. Честно слово, ребята, приятно, да? Вот, смотреть на вас, на ваше это отношение. вот Дело даже не в этой бутылке пива, которую вы мне отправляете, а дело вот в этих цветах э, радостных, в которых рассвечивается вот этот мой э, чат. Итак, мы продолжим. Иван Попов, добрый вечер, Евгений Итальевич, и всем кролиководам. Да, всем кролиководам, конечно же, привет! А мы продолжим дальше. Так вот, я все-таки рискнул, отправил эту копченую кролчатину на Урал. Ну, естественно, напиточков там понемножку, там всем эти посылочки. там, Ну, что еще, орехов грецких. И вот они, машина пришла вчера вечером. И первый вчера вечером уже попробовал, мне сказал классно, спасибо вообще вкуснятина. И сегодня мне целый день уже до кого постепенно доходят такие подсылки там разводят, мне пишут и слова благодарности и говорят вкуснятина. Пока еще никто не пишет про напитки. Один только написал, говорит горьковато, но у него там с мамордикой, она такая лечебная особенная, да? Вот горьковато, говорит, но хорошая, вот вкусная. А про окончательную все уже практически отписались, говорят, что да, действительно очень вкусно, очень хорошо. Так вот, ребята, две недели. То есть с момента ее копчения, уже вернее окончания копчения, охлаждения ее прошло две недели. Понимаете? То есть меня, конечно это не может не радовать. Вот в такой обстановке она две недели в вакуумной упаковке, естественно. Вот, она прекрасно сохранилась и дошла. О чем это говорит? Это говорит о, том, о, таких, о новых возможностях да, маркетинговых. Нас, как кролиководов, мясных. Да? То есть, я только что... Почему я перешел-то? То есть Я не озабачиваюсь, не, как, не беру на себя заботы да, о том, как доставить кролика живого, кролиководу. Да? Пусть он думает сам, и щенков. Да? Но вот о том, как доставить целости и сохранности продукцию моего кролиководства до да, до конечного потребителя и тем самым расширить э, географию э, своего сбыта конечно же я об этом не могу не думать да и не рассказать об этом вам это конечно же забота вот об этом нам э, как раз возможно возможно я пока не знаю э, может быть значит алекс басов вот мы поближе с ним познакомимся да индивидуально. И, возможно, мы организуем сначала, может быть, закрытую нашу для курсантов МакРол, да, в Зуме конференцию, где он расскажет о себе и о своих каких-то там находках в этом деле. То есть они всегда нам интересны. Но, по крайней мере, сейчас, ребята, да, то есть нужно заниматься копчением, нужно коптить, обязательно нужна вакуумная упаковка, и срок хранения нашего продукта увеличивается в разы. То есть мы можем уже рассылать. То есть, по крайней мере, до Урал я могу спокойненько отправлять почтой. Ха -ха, вообще не париться. Понимаете? Вот речь-то о чем. <связь> то же самое можете делать вы. А это же намного уже облегчает нашу с вами участь, да, э, как э, кролиководов мясных. Я не думаю, что это ну не может не радовать. Э, кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, плюсы, чтобы я увидел, что вы меня слышите, что вы меня видите. Лайки я вижу, 28 лайков уже есть, 33 человека у нас здесь есть. Я хочу увидеть 33 плюса. Или 23 плюса, 13 минусов. Э, вижу плюс-плюс. Добрый вечер, Свологодчины. Сергей Кириллов, привет, дорогой. А тебе тоже сегодня поговорим отдельно. Вот, молодцы, спасибо. Быстрая реакция, очень быстрая реакция. Молодцы, ребята. Виктория Княжева, Константин Чех сергея белоса спасибо значит э, те кто может быть с удивлением смотрит что возле аватарок у некоторых товарищей имеются значки такие макроловские да оранжевые зеленые есть желтенькие да вот не удивляйтесь это у нас такие особые знаки отличия которые присуждаются даже не мною а youtube дает значит людям такие значки за что? За то, что они э, являются спонсорами моего канала, значит, оформили спонсорскую подписку, то есть стали курсантами Академии Кролиководства, а цвет значка меняется в зависимости от стажа э, его обучения. Вот, первокурсники зеленый цвет, да, и так далее. Э, Георгий Панаитов, добрый вечер, пламя на приветствие Здравствуйте, я очень рад приветствовать здесь солнечную Гагаузию. Георгий Пановитов, ребята, познакомьтесь рекомендую вообще, когда мне говорят ай, молодежь нынче пошла там еще чего-то, ребята, у нас прекрасная молодежь, и даже когда это молодежь с Молдовии, я говорю, у нас потому что я, я до сих пор я так и не научился, и наверное, не научусь и наверное, и вам не стоит учиться разделять э, людей наших да по тем политическим границам, которые на сегодняшний день существуют. То есть они э, вот для меня совершенно несущественны, и я очень рад встречать в нашем пространстве кролиководческих, как раз э, кролиководов и вообще э, фермеров, вообще людей, э, вот, которые тоже эти границы вообще ну, ровным счетом ничего не значат. Для политиков, может быть, они пусть рисуют эти границы, как хотят, а у нас что? У нас э, границы в основном это порядочность и непорядочность, да, вот, и вот Георгий Панаитов, как раз он с Молдовии, молодой парень, молодой, очень грамотный, очень целеустремленный и работящий парень, вот, я познакомился с ними так давно, наверное, с полгода назад, я, я приятно удивлен, я не скажу, что у нас таких нет, у нас таких огромное количество, они сплошь и рядом, и я благодарен судьбе, что вот именно моя любовь к кроликам э, год уже, да, вот видите, говорит уже год, да, точно, проекту НАТО уже год, точно, вот, и э, э, так получается, что я по, э, по роду своей деятельности, да, я периодически встречаюсь и даже онлайн, с молодежью которая тоже заинтересована и кроликовод вот, самих с козами и с курочками и вообще с сельским хозяйством и вообще какой-то деятельностью их да, их не видит большинство значит населения наших стран их не видит потому что у нас то на виду эти болтусы которые на остановках болтают там с бутылочкой пива чего-то там творят а настоящих ты их не видно, ведь? да, они, они учатся, работают, что-то там еще делают, развиваются, любят друг друга, детей воспитывают, а, вот, и их незаметно, но это, я вам скажу, что это было всегда, вспомните себя, и в наше время были и те, и другие, но заметнее были как раз Болтусы. вот, и в другое время среди наших детей и сейчас среди наших внуков это было всегда и, наверное, будет всегда. Uh, успокаивает одно, что вот эти оболтусы, они долго не живут <смех> понимаете, они uh, относительно быстро уходят из нашей жизни вот, и из вашего поколения, из другого поколения, и из этого молодого поколения, они быстро покидают а жизнь, и наша старость, и наша страна остаются в руках как раз у таких, как Георгий Панаитов uh, Гоша, здравствуй, я рад тебя видеть здесь, у себя на канале вот фермерский интерес добрый вечер продажи частями в настоящее время очень хорошая тема да спасибо что поддержали я как раз об этом говорю то есть я не так давно с подачи опять же николая есть у нас вот такой николай уральский кролик возможно он сегодня придет нам возможно он снова где-то в поездке он у него основной вид деятельности это значит он дальнобойщик водитель он как раз у нас на нашем на одном из наших на одной из наших конференций в зуме. Он нам рассказал, как он занимается сбытом кроликов. У него сбыт, то есть я ему завидую, да, то есть у меня таких объемов нет. То есть у него очень серьезные объемы по сбыту, ну порядка 200-300 там и более тушек в месяц он сбывает. Значит, и он поделился с нами как. И вот как раз оттуда с тех пор вот я э, задумался о вакуумной упаковке потом о копчении и так далее да то есть я давно об этом знал еще на урале когда жили и мы там то делали и порционные и даже рецепты как это готовить но э, так как у меня не было особой цели вообще по сбыту мяса я выращивал его для себя и для своих любимых я как-то этим особо не задавался но жизнь наша пандемийная <coughs> до да, сделала так что почему-то у меня вдруг, э, так э, скажем, мои основные потребители, э, э, они резко сократили объем потребления карчатины, и у меня действительно стал вопрос о том, что ну не на что купить комбикорм. И я озадачился, а как же тогда да, а мясо есть, а как его продать? И вот как раз решение напросилось в том, что это как раз вот такие. Э, э, по частям, мелкие партии, то есть нужно их фасовать, то есть вакуумная упаковка. И потом я пришел еще и к копчению. Вот, благодаря чему увеличиваться вот эта краска маржа, прибавленная стоимость, да, и в принципе можно жить. Вот о чем я вам как раз и говорю. Вон, пожалуйста, вральский кролик пришел. Всем добрый, здравствуйте. Второй раз. Привет, Коля, привет, рад тебя видеть. Где-то я там видео проглядел. Вот как раз про тебя сейчас говорил. А, так, я помню, Георгий писал, что учится в колледже училище. Да, да, да. Так, сентября уже не в колледже, а в университете специальность инженерии, менеджмент производства, переработки, циркуль продукции. Я поздравляю Георгия. Вот, да, ребята, э, Георгий не просто он, он, он еще и грамотный товарищ. Вот, и он очень впитывает хорошо информацию от э, э, гуру в тех Областях, в которых он хочет эту информацию получить. Поэтому, в принципе, рекомендую как консультанта в некоторых областях. Новый учебный год, новое учебное заведение. Да. Евгений Витальевич, спасибо за теплые слова. Стараюсь соответствовать. Странно, у меня наоборот не хватает мяса. Все живком распродается. а Вот Алекс Басов. Ну, круто. Значит, живком. Понимаете, живком это не к нам. И что значит все? Ну, если вы мне скажете, что вы продаете на племя там по 30-40 голов в неделю, ну, наверное, я удивлюсь. И, наверное, действительно стоит заняться, каким-то образом организовать семинар обучающий от вас. Вот. А если это, ну, я ж не знаю объемы, да? Алексей Кошев, всем привет сразу. Привет, Алексей. Если речь идет 2-3 кролика в неделю. Ну, это нас вообще не интересует. 2-3 кролика в неделю я их сам съем и никому не отдам. Вот. То есть минимальные объемы, которые я считаю, когда стоит заниматься, вообще, в принципе, а, а, озадачивать себя продажами, а, вот от 5 до 15. Это хорошо. Вот 5-15 штук в неделю. Это как раз тот объем ЛФХ, который, в принципе, да, есть задача, которую вот нужно реализовывать для того, чтобы, ну, хотя бы купить корма и, может быть, себе пенсионное обеспечение, ну, как, как минимум удвоить, да. Это неплохо. Все, значит, Алекс, я и себе на заветочку взял, мы с вами обязательно спишемся. И я просто не вижу у вас значка. На конференцию вы ссылку. А, вы где-то хотели там в ВК или в ВК, в ВК в группах, да? Вот в ВКонтакте в Одноклассниках, в группах, вы хотели зарегистрироваться, чтобы получить возможность появиться у нас на конференции. Вот мне как раз вопрос: Вы получили уже ссылку? То есть ссылки уже опубликованы. Ребята, все, кто желает принять участие в нашей конференции? зум которая произойдет вот уже через 40 минут то есть сразу по окончании стрима стрим у нас этот идет до 7 часов вечера по москве а в 7.15, 1915 19 15 по москве вот мы уже встречаемся в зуме с курсантами макрол вот ссылки на зум уже опубликованы в наших спонсорских чатах и здесь на канале в сообществе и в группах макрол в одноклассниках и в группе Macron ВКонтакте. То есть, везде эти ссылки уже опубликованы. Заходите, значит, в спонсорских чатах они доступны только по платной подписке. Заходите и все, и встречаемся в 19.15 конференции. И там, я думаю, вот мы уже более подробно на эту тему поговорим. Александр Соборшенцев, всем добра. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Спасибо, дорогой, спасибо вот тебе за зелененькую полоску у меня в чате рад тебя видеть я видел что ты продлил значит подписку тоже спасибо за доверие сегодня как раз на конференции я то есть мы сейчас коротенько что то что мы заговорились уже полчаса но есть у нас еще время все равно вопросов пока таких не поступает я коснусь значит подогрева поилок а на конференции сегодня мы как раз, я планирую вам показать схему, ребята. здесь я не покажу, на конференции есть возможность вам показать экран компьютера. Я покажу вам схему, которую я разработал как раз для Сережи Кириллова, которая здесь есть в Вологодской области, подогрева, значит, ниппельного на ферме. На основе, значит, такого малообъемного накопительного водоподогревателя там емкостью 10 литров грубо говоря на ведре вот и я как раз его вам расскажу и покажу что я там придумал, мы его обсудим насколько это работоспособно и так далее, вот сегодня мы там на конференцию, поэтому приходите я думаю, что будет интересно и познавательно тем более, что как вы знаете, то есть записи конференции мы, я их веду, но мы их не публикуем, вот ну потому что у нас там бывают Зачастую такие Вопросы мы обсуждаем, которые Ну, они не подлежат огласке По умолчанию Очень извините, да, все остальные Вот А теперь про Подогрев паения Вот Конечно же, то есть я Всегда говорю, ребята Вот они сидят И вы имеете право, вот видите, да Вот вы имеете право Каждый, да в каждую клеточку вот сюда поставить по чашечке и ходи с чайничком наливать ему водички. Более того, имеете право зимой подвесить ему здесь ледышку и пусть он ее грызет. Уверяю вас, что он, скорее всего, не помрет, будет жить, но отдачи должного образа Отдачи в виде мясной продукции Такой как мы рассчитываем да, В нашем бизнес плане Что к трем месяцам э, Тушка этого кролика Должна весить ну, 1,8 ну, килограмма да? Вот Я думаю что нет не будет Вы этого не добьетесь Если у вас будет таким образом Если мы хотим чтобы все таки Наше производство было рентабельным И чтобы наши э, Кролики Да которые вот здесь у нас рожаются вот в этих мини фермах, да, чтобы они к 3 месяцам набирали на соответствующий вес 1,6, 1,7, 1,8 до 2 килограмм тушка без ливера, без лапок, без головы, естественно, да? то соответствие нужно обеспечить их, чтобы у них был своевременно подан корм, да? чтобы он у них был всегда в наличии, вот он, видите, вот, да? корм, естественно, должен быть качественным, и чтобы у них постоянно на наличии была вода. Вот. Вот, видите, вот. вот чтобы она постоянно в наличии была, эта водичка. Желательно, кроме того, чтобы она была чистая, летом прохладная, а зимой теплая. Это было бы вообще здорово. Вот. Что для этого делать, да? Я говорю, имеете право три раза в день ходить и подливать чистой водички. старое выбрасывать, свежую подливать. То, никто вам этого не запретит. Каким образом вы это дело обеспечите. Это я ленивый, поэтому я придумал для себя вот такую систему паения. То есть, нипельные паилки, конечно же, придумал не я. Да? Слава Богу, есть люди, которые... До да меня уже это дело придумали. Я уже вам сейчас ее показал. Тут что, у меня все заняты? А нет, вот есть одна свободная. Вот, покажу еще раз. Да? Где она? Вон она. Да? Вот. Ой! И бежит прямо в руках мне. Вот. Видите? Вот. Как у меня устроено? Вот видите, труба. Сверху идет. И к ней вот эти непиля. А вот здесь улица. Видите, вот. И все, здесь улица. Вот. И здесь улица. Здесь вообще он... Сетка рабится, да? Вот. Вот, кстати, вот мой дом. Здесь еще розочки. Вот как вы думаете, есть какая температура зимой? Такая же, как на улице. А как, чтобы было здесь, чтобы они могли пить? Ледышки-то я подвешивать не хочу. Вот. И в этом случае к разным нужен подогрев. В первую, в первую очередь, сначала, видите, вот сделано у меня вот такое кольцо. Вот оно идет, вот оно. И она идет по всему кругу, вот она. Видите, вот. Видно, нет? Поставьте плюсики, видно, если. И вот она все, видите, вот идет вверху. Все идет. И прямо к ней, вот в ней врезаны вот эти вот неперечки. Кстати, обратите внимание, видите, как они вплотную вообще вот к этой? Поближе к воде, поближе к трубе. Циркули... Вот В ней она циркулирует, вода постоянно. Вижу плюсики, спасибо. Вот она идет дальше наверх. Вот она пошла. Вот сегодня я показывал, что вот здесь я хочу ее разрезать и запустить еще вот по этим трубам вот сюда за стенку. Там у меня куры зимуют. А то до сих пор куры у меня пьют вручную, и им вода подается туда. Вот не я же носил. И вот она идет дальше, и вот над этими клетками, видите, вот все. Все прямая идет труба. Ой. Вот, да? Да ладно. Вот. И все, вот видите, и пошли, вот они две трубы, вон они вон там висят, и пошли они в дом, в котельную. Вот по одной трубе из котельной вода идет сюда, вот, и пошла по, другу, по кольцу, и по другой трубе она возвращается обратно в котельную. Если время хватит, мы сегодня дойдем с вами до котельной. Я расскажу вам, что происходит там. Пока мы должны понять, что вот здесь просто есть кольцо, по которому вода циркулирует. Такая система, да? Водопровод. И к нему присоединены вот такие вот стояки. Эх, я их называю. Вот видите, стояк. В котором... Вот второй стояк. В котором тоже находятся... Вот. Ой, наблизывал здесь шерсти. О, уберем ее. Не, не пиля. Вот не видите. Конечно же, вода, <coughs> двигаясь здесь по контуру, само собой заполняет вот этот стояк. И здесь она стоит. Вот это, которое двигается Минус 10 рулит А, минус 10 уже кайфую На тесте Минус 20, минус 30, минус 40, 50 Да, подогрев рулит Молодец, Александр Сапоженцев Вот те люди, которые уже вот со значками Они уже это опробовали давно И они знают, что это круто и это классно Так вот Вот это циркулирует по кругу подогрета изначально там в котельной она конечно же не замерзнет но вот здесь то которая стоит она же замерзнет скажете вы конечно замерзнет но у нее вставляем вот такой подогрев вот из саморегулируемого кабеля вот они видите у меня оба два соединены и вот она вилочка вот и конечно же мы ее втыкаем вон в розетку но пока еще у нас нет необходимости но Сибирь Урал уже включили Саморегулируемый кабель, об этом разговор отдельно мы заведем. Вот. И вот таким образом у меня, видите, здесь два, да, обеспечена водичка теплая вот в эти клетки. И также в маточные, вот видите тоже, один стояк и другой стояк. На три яруса, на три этажа. И также вот они, подогревы. Вот они соединены в один провод. И вот я его сюда вот включаю. Все. Обеспечиваю подогрев на всех моих клетках. Вот они, видите, стоят. Я не забочусь вообще о воде. Зимой и летом водичка у них есть. Вот станет холодать. Вот можно уже включить. Я уже вот эти вот включил. Вот. Макляк М я сегодня ходил. Вот они. Вот я их уже трогаю. Вот они уже теплые. Вот. Вот они уже. Надо было взять тепловизор, вам показать. но в следующий раз покажу. Вот они уже теплые. Я сегодня здесь ходил, как раз когда мерил, чтобы курочкам сделать паение. Я включил на всякий случай вот эти штуки проверить. Чтобы, думать, думаете, какие-то неисправные, да, их поменять. То есть верхние, вот верхний ярус, вот он пьет, я их не обогреваю ничем. По ним двигается по кругу та же водичка, которая в котельной у меня приготовилась. Все, этого вполне достаточно. Видите, даже в нашем климате, даже без какой-либо э, теплоизоляции, они работают прекрасно. Хотя у нас бывают морозы и до 27 Говорят, до 30 было, э, в мою бытность нет, 20, но 27 было. Вот таким образом они у меня зимуют. Конечно же, это не порядок. Конечно же, лишние теплопотери. Э, лучше их затеплоизолировать. Но у меня же, как я, я же испытываю и все, да, у меня же и крыша, вот и навес э, не из серебряного сделан, да, а из коричневого металла. Почему? Потому что проверить, смогу ли я его охладить коричневый. Если коричневый смогу, то серебряный тем более. То же самое здесь. Думаю, если вот в таком виде она способна работать в морозы, то уж с теплоизоляцией тем более будет работать. Всего-то лишь. Конечно, вы у себя лучше затеплоизолируйте, меньше будут потери. Вот. И, а вот на нижний ярус водичка поступает вот по этому стояку. Вот раньше я тоже его грел, тоже вставлял в него кабель, но потом испытал и понял, что нет совершенно необходимости, достаточно греть вот эту горизонтальную трубу, вот она-то, по ней не циркулирует вода, в нее тоже вода поступает, но она, видите, вот она заглушена вот здесь, то есть она тупиковая, вот, и заглушена вот здесь. И вот я с одного торца в нее запустил также саморегулируемый кабель до самого конца. Включил его, вот, 220. И все, он у меня вот сейчас уже греет. Он нагревает где-то температуру 40-45 градусов. Больше он не греет воду. Но эту температуру, вот я как раз показываю нижний ярус поилок, Пожалуйста, покажите, Сергей Кириллов. Вот я как раз его и показываю, нижний ярус э, поилок наклякаем. Вот. И здесь как раз, э, значит, что я остановился, вот они уже теплые, да, они не перегреются, но чем холоднее, он будет мощнее греть, и температура будет такая же. И вот с этого, вот то, что он нагревает, да, она же теплая, это стремится идти вверх, и она вот сюда поступает, и вот этот стояк, тоже не замерзает. Его достаточно вполне. Вода циркулирует. То есть холодная оттуда опускается сюда, а теплая поднимается вверх. И вот этот стояк, он тоже теплый. Вот суть в чем. И все, оно прекрасно работает. Конечно же, ну, допустим, в сибирском климате это нужно будет утеплить. Вот. Сейчас утеплители, слава богу, хватает всяких, всевозможных. Сережа, ты напиши, что конкретно ты хотел увидеть здесь в нижнем ярусе. Я вот только что раз показал. Сначала у меня были вот такие. Вот вот тоже нижний ярус. Вот видите, да? Вот она, поилка в нижнем ярусе. Вот. Вот видите, вот. вот в нее тоже провод сюда встает. И вот она идет. Нижний ярус. То есть один нипель, вот он, да, второй. Вот, дальше, видите, доходит до конца. Поднимается вот сюда наверх. И пошла в запитывающую магистраль. Вот она, магистраль двигается, там циркулирует. На одну клетку, видите, да? То же самое, вот, со второй клеткой. Вот точно такой же, вот видите, вот он идет и снова поднимается сюда вот наверх, то есть индивидуально на одной клетке и на другой, вот я сначала делал так, а потом думаю, зачем на каждую клетку один спуск, я стал делать спуск один на две клетки, налево и направо, то есть она спустилась отсюда, да, поэтому стояку ушла направо и ушла налево, тупиком. Чем лучше, то есть здесь подпитки-то хватает вполне диаметра этой трубы, чтобы запитать и ту, и другую. Но тепло-то, теплая вода поступает сюда и из левого крыла, и из правого. То есть в два раза сильнее греется эта труба. У него в два раза меньше шансов замерзнуть. вот, Поэтому, если будете ставить, Алекс Басов, у меня в том году минус 42 было одним утром, даже не знаю, выдержит ли данная система. Вы не поверите? Она выдержит и минус 50. И даже есть у меня товарищи, которые минус 55. Значит, писали, значит, ханты-мансийского края выдерживает. Зависит-то не от их технических способностей, да? а от степени изоляции вот изготовления да то есть насколько вы качественно это дело все сделаете И, конечно же теплоизоляция в основном чтобы были наименьшие потери вот эта система извините ну при минус 70 да в минусинске работают теплотрассы работают котельные в принципе это такой же да то есть просто при чем сильнее э, внешние какие-то воздействия, да, значит, может быть, увеличить диаметр труб, да, увеличить э -э, температуру на входе в систему. В чем дело э -э, Вот. Это у меня, можно вот так расхолаживаться, да, и здесь а мне-то еще что не страшно, что ну замерзнет у меня, допустим, она э, там в декабре месяце, да, ну через четыре дня все равно растает конечно, если на Урале она замерзнет в декабре, то до апреля месяца ты ее хрен растаешь, то есть нужно ее разбирать, поэтому, то есть сейчас все уже давно уже все делают, вот у меня система, конечно, я собираюсь, вот опять же в этом году собирался, но так и не собрался, значит, у меня видите, она собрана вся, вся спаяна, да? ну вот есть некоторые вот такие соединения, и то они вот на таких муфтах, да, значит, стоят резьбовые. А так она вся спаяна, и она практически неразборная. Ну, если не считать вот эти вот, да, ну, то представьте, разобрать. Я все равно делаю. ее вот так, да, ну, вот разобрать надо, отвинтить вот эти вот шланги. Если случится так, что при минус 45 эта система вдруг встанет, то вот эти шланги раскрутить будет довольно-таки проблематично, да, проще будет их отрубить. Вот, или, или трубку, трубу перерезать. Так вот, чтобы этого не происходило, мы давно уже, года три уже, наверное, как э, испытали, но я у себя переделать не могу, никак не соберусь, да? Вот, мне уже грозятся мои ученики, друзья, подельники, Евгений Таевич, мы приедем как-нибудь к вам. Соберемся, приедем, человек 10. Вот, и за неделю все переделаем, что планировали, то что вы никогда не соберетесь. Да сегодня никогда не соберусь. <coughs> вот. Планировал нынче тура хотя бы там трубу поменять, там еще чего-то. Вот, ну, не знаю, все-таки думаю, что разрежу. <coughs> вот я и так-то и планировал, что буду переделывать, и птичкам сделаю сразу. Ну, никак. Но птичкам, видимо, надо делать. <coughs> Жена из дома выгнала уже. И врата сказала, не пустит если не сделаю к этой зиме. <coughs> вот. Поэтому уже переделываем по-другому. Сразу, да. Сейчас. У меня даже нет на чем показать, но вы и так поймете. То есть вот не эти шланги, а просто труба обрезается, и вторая труба обрезается, и соединяем просто резиновым рукавом, да, с внутренним диаметром двадцатки. Вот просто этот рукав насаживается, его смазываем там солидольчиком, неважно чем, да, вот, суть того, чтобы он как, ну, во-первых, уплотнение, во-вторых, э, проще насадить, а самое главное, потом будет проще снять. Потому что, есть, то есть, то а здесь же давления никакого нет, здесь просто циркуляция. То есть эти шланги прекрасно держат. Но в случае необходимости, да, даже если просто электричество пропало, то есть мне надо прибежать, представляете, на улице минус 40, мне надо прибежать сюда и открутить вот эту вот штуку, чтобы слить воду. Проблематично. А как правило, ключа не находится, я его отдал соседу. А сосед уехал в гости к брату. Да? И мне открутить-то нечем. Вот. То В этом случае просто прибежал, быстренько раздернул, вода слилась и все. Но даже если ты этого не сделал, заранее, даже когда это все замерзло, этот резиновый шланг, его сдернуть вообще легко. Да, с алидолом или кроличным жиром. Да, конечно же, вообще не вопрос. Просто я думаю, что когда ты это будешь монтировать солидол у тебя будет доступнее чем кроличьи жир да? же надо где-то идти там взять в холодильнике там еще чего-то Ну, в принципе да <с> вот принцип понятен это здорово то есть потом его пожалуйста раз и раздернул потому что если мы не смажем его от этим кроличьим жиром или солидолом да а можно же когда одевать смазать и водичкой то эта водичка примерзнет, и мы потом опять же никак не снимем. А с кроличьего жира, да, мы спокойненько эти трубки раздернем. Но даже.. Оп.